Никто нас в жизни не может обмануть лучше, чем мы сами. А причина этому не знание. Я предпочитаю знать. У меня в руках есть баночка. Называется она ламинотропс. И я спрошу у специалиста, что это такое и что это означает. Саша, что это? Ламинария является одной из разновидностей морских водорослей, а в море это бульон жизни. То есть ламинария способна запасать микроэлементы, такие, какие их не содержит наша Земля. Поэтому ламинария до обогащает наш рацион редкими микроэлементами, редкими аминокислотами, которые необходимы для построения нашей костной мышечной системы, для регенерации. И, употребляя каждый день одну-две штучки ламинарии, мы обогащаем микроэлементную базу именно редкими элементами. Поэтому кушайте, она очень вкусная, очень полезная, особенно давайте детям каждый день. Ламинария содержит фосфор, магний, йод, марганец, железо, включает в себя белки, клетчатку и полезные для организма аминокислоты, витамины из группы В, а также в достаточно большом количестве витамин А, Е и С. Используется для лечения и профилактики следующих заболеваний – авитаминоз, ожирение, заболевания щитовидной железы, нарушение обмена веществ, частые запоры, стресс и депрессия, ослабление иммунитета и так далее. Заказать можно по ссылке, которую вы найдете в описании под этим видео. Там же есть контакты консультанта, если у вас остались вопросы. Применяйте ламинарию и будьте здоровы!